Темная ночь, за бортом минус 19, что это значит? Правильно, трепещите, щуки и окуни, я выехал по вашу душу. Салют, друзья. Ну вот, собственно, расставил я все жерлицы, на водоеме я абсолютно один, красотища неимоверная. В общем, пока расставился жерлицы, сугробы по колено. А, Лед толстенный, сверлится тяжело. Вот. Взмок весь. Пришлось идти вот в машину. Сижу, сохну. Ай. Вот. Ну, сейчас немножко подсохну. Все никак не разорюсь. Надо термобелье себе нормальное купить, чтобы плагу отводила. Вот. Сейчас немножечко а, посижу, обсохну, чайку вон, Тяпну и пойду посмотрю окуня. Вот. Что еще да, собственно ничего рыбачим погнали о красота пойду один на доеме совсем один вон там вон мои санки стоят а вчера полдня искал живца где взять Ну, естественно мы же ленивые мы сами наловить не можем нафиг вот и чё-то никто не продает этого живца так что в одном месте нашел только остатки забрал какие-то совсем маленький что надеюсь может быть какого-то здесь местного окушка поймаю на баланчерчик попробуем В общем, вот такие вот пирожки с котятами. ставил я несколько жерлиц вдоль того берега, поменял эти живца на местного окушка, все поймал. Вот, посмотрим, набегался что-то кошмар какой-то. Вот эти вот хлюпающие, хлюпающий лед. Я просто выбился из сил сегодня. Вообще напрочь. Я сейчас перекушу, А потом еще попробуем. то перестал клевать. Хотя хоть развлекся немножко. С окуньком поймал, наверное, десятка два. То веселье. Да, снимать вообще нереально буквально на каждой камере батарейку только вставляешь а полторы-две минуты хватает и все Фу. вот так вот и рыбачим в общем я залез в машину перекусить чуть погреться даже как опять обсохнуть О, на улице минус 20 Бегаешь, потеешь по этим сугробам. Ужас какой. Фу, я, короче, что-то вымотался Вообще, трындец. Никогда я что-то так не уставал на рыбалке на зимний. Фу. Ладно, сейчас попьем чайку с колбаской. И еще немножко половим кого-нибудь. Я надеюсь, может быть, все-таки сработает у нас жерлица хоть одна. Но посмотрим. О, хлебушек Бородинский. Колбасочка Краковская. Хорошо. А. За здоровье. А что, ребят? Очень даже неплохая рыбалочка. Поставил уже рулочки вот так вот по водоему. Сидишь, в машине печка работает. Тепло, хорошо, в окошечко наблюдаешь. М -м, красота. Единственное, что дальнее не видно. Надо было бинокль взять. А так... Прекрасная рыбалка. Так, ну, пойдем... пойдем еще попробуем половить немножечко снег пошел может быть час спровоцирует щучку посмотрим пока вроде сработок не вижу О, хорошо посидели погрелись перекусил О, супер конечно стояли жуть 20 с лишним градусов и сегодня вроде как последний день такой с завтрашнего дня уже опа тепло должно быть Че, сошел что Или? Нет. нет вот он ух хорошенький смотрите всей красе О, есть контакт О, за брюхо Ну, хороший О, таких поприятнее половить удовольствие получить немножко кушочками. О, о, молодая, молодец пошли отборные ну не то чтобы прям совсем но все же Может, я туда поставил уже Не знаю, но я переставил вроде. Ой, вот он. Иди сюда. Ох, хороший. Ой, хороший красавец. Ради интереса попробую все-таки что-нибудь вот из этого. О, что у меня тут есть? Стоит какая-то фигулина. Мы попробуем сначала без наживки. мотыля подсадить будет от этого эффект не будет интересно все нашу нашу его Что-то там есть есть блин сошел ах ты нехороший редиска -то. о Окунярик, кунярик это мой хороший все беру с собой беру а никак не плавлю вот оно Кажись. Что есть контакт. Вот он. Наконец-то я тебя выдернул. О, есть. Вот он. Улыхал хоть малыш. Малыш, давай иди отсюда. Мормышке, конечно, забавно, но трофея не поймаешь. Тут метель такая началась, кошмар. Не знаю, как я сейчас выйду отсюда. Надо быстренько. Так ничего не сработало. Да. О, на спасение. Все. Ребята, еле я вылез. Метель просто жесть какая-то. В общем, вылез и все хорошо. А что с рыбалкой с рыбалкой ну такое в общем рыбалка была спортивная а, окуня я половил не знаю сколько я там штук 20-30 поймал там маленьких отпустил покрупнее взял что нибудь сделаю дома жерлицы простояли вообще ноль полный не загара и переставлял я пару раз их с места на место и живца менял вообще ну, в общем, как-то так. Видимо, глухозимья, криворучья и так далее. В общем, всем клевых рыбалок, всем поменьше метелей. И пока-пока. До новых встреч.